есть такие десерты, которые чудесно сочетают в себе простоту процесса и ингредиентов с потрясающим вкусом, с одним таким вариантом, который нравится и взрослым, и детям, как раз хочу вас познакомить. Делюсь с вами классной идеей, как приготовить чайную колбаску, многим этот десерт знаком еще из детства, в данном случае используются также фисташки, орешки, на мой взгляд, придают особую пикантность, активного времени, минут 20, но перед подачей нужно выдержать десерт в холодильнике минимум часа 4. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Растопите шоколад в микроволновке, измельчите немного орехи, взбейте до пышности размягченное сливочное масло. 2. Печенье нужно также растолоть в крошку. 3. В глубокой мисочке соедините масло, крошку, шоколад, орехи и кофе. Тщательно перемешайте до однородности. 4. Сформируйте колбаску, выложите ее на пергамент, заверните и уберите в холодильник. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5 перед подачей можно присыпать сахарной пудрой, приятного чаепития. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Шоколад 90 грамм, сливочное масло 5 столовых ложек, печенье 250 грамм примерно, фисташки 4-5 столовых ложек, кофе заварной 1 столовая ложка по желанию, сахарная пудра по вкусу по желанию, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите в гости.